Для того, чтобы разобраться с эгрегориальной системой, надо хорошо понимать ее природу, да, чтобы потом ну, скажем так, некие спекуляции не сбили с правильного понимания процесса. Итак, любая эгрегориальная среда, любой эгрегор, формирующий эгрегориальную среду, всегда существует только лишь по двум причинам. Первая причина, у него есть в его ядре есть информационная компонента, которую мы называем идеей. И эта идея получила способность распространиться на большое количество сознаний живых, способных улавливать идею. Способность улавливать идею существует пока только у человека. Способность именно улавливать идею. В свое время человек и задумывался, и создавался, и программировался, и его сознание творилось таким способом, что оно было, было бы очень хорошим приемником приемником именно идей. Больше никаких других созданий не сотворено для этой цели. Поэтому человек в обычном своем сознании является очень хорошим приемником. Человек, который развивает свое сознание, становится не только приемником, но и анализатором, способным на компиляцию различных идей и трансформации окружающего мира посредством вот этой самой компиляции. А человек, который скажем так, достиг уже определенного уровня развития, то есть которого называют либо просветленным, да, либо учителем, да, либо просто магом, он не только умеет воспринимать эти самые идеи, не только умеет их компилировать, но и становится, скажем так, уникальным приемником, который не просто способен воспринимать идеи, а только он и способен воспринимать. Уникальным. Вот таким уникальным приемником должно стать наше сознание после того, как мы его переведем в определенный порядок. Это был достаточно долгий процесс, да, мы освобождали свое сознание от искажений, от неправильного восприятия этих идей довольно долго, начиная с эфирного тела да, и вот наконец-таки мы с вами подошли к будхиальному телу. Ключевой, ключевой нашей задачей является не просто сделать свое ядро максимально соответствующим чистоте работе своего природного бога, но и вся остальная система, как то тело, как то живое, как то мертвое, должны работать как усилитель, а ни в коем случае не как уменьшающий эту самую чистоту, силу этой чистоты. Эгрегор появляется в этом мире тогда, когда идея проявляется в ментальном плане человеческого, человеческих сознаний. При этом при всем это может быть совершенно абстрактная идея, не направленная на кого-то конкретно. Но э, человеческий разум, улавливая эту идею, придает ей ментально приемлемую форму, и дальше эта ментально приемлемая форма начинает распространяться на достаточно большое количество людей. Чем, на чем большее количество людей она сумела распространиться, тем э, в большей степени от этого зависит и положение эгрегора сформированного эгрегора в эгрегориальной структуре. Идея лежит в основе, идея всегда лежит в основе любого эгрегора. Формируется идея, повторяю, это очень важно, не сама по себе, а тогда, когда положена эта идея, появится сообразно, как вы сказали, христиане или иные приверженцы монотеистических религий, согласно божественного замысла, то есть согласно программе, программе возникновения и правилам формирования идей здесь. Эгрегориальная система мира очень иерархична, и ее иерархия зависит как раз именно от мощи, информационной мощи самого эгрегора. Информационная мощь предопределяется, в каком количестве сознаний ну, эта идея может распространиться и закрепиться таким образом, что люди начнут добровольно отдавать энергию на эту задачу. Чем меньшее количество людей сумеет вобрать в себя эгрегор, тем меньше его, ниже его иерархическая позиция. Чем большее количество людей сумеет вобрать эгрегор, тем выше становится его иерархическая позиция. Большое количество разумов, которые подгребают под себя эгрегор, предполагает его пролонгированность в пространстве времени. То есть он существует, высокоорганизованный эгрегор и сильный эгрегор существует не только в рамках жизни одного конкретно включенного в этот эгрегор человека, а совокупные жизни всех последователей и продолжателей, носителей этой самой идеи. И чем больше он существует, чем больше существует преемственность этой идеи, тем более сильным становится эгрегор.